Всем привет! Сегодня поговорим про это красивое декоративное растение, которое у меня растет в горшочке, называется это Эустома и второе название Лизиандус, вообще названий еще очень много об этом чуть позже а популярность набирает сейчас этот цветочек и стоит сказать что многие с ним знакомы именно по срезке когда ализиантус используют в букетах, в букетах невесты в декоре свадебном собственно я сама с ним тоже познакомилась Впервые именно в формате, когда я работала с декоратором. Декораторы, оформители любят это растение, потому что оно очень достойно смотрится. Достаточно пышное, объемное. Это тоже немаловажно, потому что в декоре необходимо закрывать большие объемы. Также самое главное это то, что цветок не подводит. Как правило, хорошо себя ведет, хорошо стоит. Но в домашнем уходе растение считается достаточно сложным, прихотливым. Названий у этого красивого лизиантуса на самом-то деле очень много. Называют его еще техасский колокольчик. В принципе, бутоны действительно чем-то напоминают форму колокольчика. Называют -то розой прерии. Все это неспроста, потому что, в принципе, среда обитания естественная эустома – это травянистые луга Центральной Северной Америки. «Эустома» вообще значит в переводе с греческого «прекрасный ротик», «прекрасный уста». «Резиантус» можно перевести как «распустившийся цветок». Вообще оттенки бывают разные, и, как видите, это такое создание и еще вот, э, больше контраста нежность создают э, формируют именно такие вот э, сизы восковые листья э, э, вот можно это видеть на видео э, сейчас э, скажем так закатное освещение дневное но в других форматах дня, когда свет иначе светит, то это вообще очень ярко заметно. Нежные яркие цветы и такой вот немножко сижий зеленый оттеночек. Хотелось бы рассказать что-то про значение этого растения, но, к сожалению, ничего такого отдельного интересного я не нашла, кроме... Конечно, того, что люди наделяют теми или иными качествами, добавляют значение, условно, когда человек дарит букет из эустомы или зиантуса. Это, на мой взгляд, очень красивые букеты, особенно монобукеты, ведь на стебле эустомы не один цветок, а вот сразу несколько, и... Повторюсь, это очень красивые, такие пышные варианты. Кстати, что касается колокольчика, сейчас покажу. Внутри тоже можно заглянуть. Это... Это красиво. Собственно, не нашла никаких особых значений, кроме нежности, чистоты. И, ну, стоит не забывать, что это цветок прерий. Представьте себе, что травянистые сухие луга, где мало чего то такого привлекательного, просто степные луговые травы, и вот зацветает такой колокольчик. Вот считается признаком. Когда дарят такие цветы признаком консерватизма, какой-то классики. Но опять же, повторюсь, особого, особой трактовки какой-то вот стопроцентный эустома за годы популярности своей она пока не получила. А что касается условий по выращиванию этого шикарного растения дома, что важно понимать, это растение не для новичков к сожалению большому, оно считается прихотливым и потребует много внимания. И, собственно, посмотрите, вот я сама купила его недавно и уже вижу, что есть какие-то какие -то сигналы того, что растение некомфортно, может быть, визуально может показаться, что не хватает влаги. Но я вас уверяю, земляный ком очень влажный, пропитанный, я это контролирую. Да, у нас стоят очень жаркие дни, температура до 30, но квартира в принципе так как-то удачно сложилась, что не нагревается до невероятного состояния, поэтому опять же не могу сказать, что причина в жаре. Хотя... Эустома любит э, находиться в пределах 18-21 градуса. Это вот для нее идеальная температура. У нас же сейчас в ну, помещении 23-24, а на улице, как я говорю, еще жарче. Ну, что важно понимать, если у вас вдруг появилась вот эустома в горшке дома. Вы должны 100% обеспечить этому растению хорошее освещение минимум 4 часа в сутки. Это должен быть яркий свет, но рассеянный, то есть это не суккулент, на палящих лучах солнца растение стоять не готово, но при этом а, не тени. Идеально подойдут юго-восточные, юго-западные окна вашей квартиры. Очень важно, чтобы растение не было перегретое. Вот, все-таки я склоняюсь к тому, что в моем случае где-то досталось ему несколько часов таких открытых сильных лучей, когда было жарко, и, видите, вот на бутонах появляются такие не некрасивые заломы и думаю что это начало конца этого цветения важно еще понимать что если вот вам досталось цветущее растение то его очень важно удобрять э, подкормками в течение вот всего цветения как минимум два раза в месяц э, вам подойдут в этом случае наверное Жидкие, ну любые другие минеральные удобрения, то есть вы можете использовать чуть меньше рекомендуемой дозы. Принципиально важно удобрять растения два раза в месяц во время полива, в то время, когда оно у вас цветет. Для того, чтобы соцветия были обильными, для того, чтобы вот растение так пышно цвело, когда вы удаляете увядшие соцветия, удаляйте вместе со всем стеблем. То есть не только бутон, а все вместе. Тогда появляются новые зеленые побеги и необходимо даже у основания куста удалить сухую веточку. Опять же, эустома будет э, хорошо отзываться, если у вас будет повышенная влажность воздуха, как всегда, это сложно сделать в рамках квартиры, э, можно использовать, если у вас есть такая возможность, увлажнитель воздуха, можно поставить э, стакан воды рядом, можно поставить на поддон с дренажными камнями керамзитными и добавлять туда воду. И естественно, когда наступает зима, полив сокращают и с зимой поливают изредка. Все, конечно, упирается в то, где находится ваша зима, где именно вы находитесь. Что стоит знать про землю? Для того, чтобы посадить правильно Эустому, ее нужно посадить вот в такую песчаную, глинистую почву. Можно добавить, даже стоит добавить торф, и обязательно, конечно, нужен хороший дренажный слой, должен быть слой керамзитных камней, можно разрыхлить вот этот вот субстрат для роста перлитом, тут ничего нового, ни одно растение не любит плотного, не дышащего субстрата для роста. Конечно, как и все растения, ее лучше пересаживать весной, а тогда получается, что на период роста вы, как правило, обеспечиваете растение новой дозы минеральных веществ и даете свежий вот субстрат для роста. Следовательно, можете рассчитывать на то, что он будет лучше развиваться. Что касается вредителей, то, как правило, они восприимчивы к грибным комарикам которые могут тут появляться и дальше способствовать разным грибковым заболеваниям. Также, к сожалению, она может поражаться тлей и паутинным клещом. Про то, как бороться с критителями, поищите на канале, есть отдельное видео подробное. Смотрите, что еще неожиданно с этим растением, если вот вы пришли кому-то в гости, увидели этот прекрасный устом и думаете, как здорово, я бы хотела тоже такой дома иметь, и не знаем где купить, давай вот а, сделаем несколько растений с помощью деления куста, то, к сожалению... Вынуждена вас расстроить с огромной вероятностью. Растение погибнет. В этом все говорят, пишут, делятся этой информацией. Эустома не размножается делением куста. Следовательно, эустома размножается семенами. И это такой кропотливый труд, во-первых, за этим нужно следить, создавать для этого особые условия, естественно, знать немножко про то, как выращивать растения из семян. А второе, вам понадобится 4-5 месяцев для того, чтобы дождаться вот больших растений. Да, в горшках эустома может достигать до 30 сантиметров высоту. Но в живой природе и там, где она выращивается на срезку, на букетную, то и ушлом она намного выше, там, метровых размеров может достигать. Так что если вы вдруг загорелись этой идеей, то посев, посев, конечно, нужно к лету условно создавать, высаживать там чуть ли не в декабре. Ну и что, конечно, хотелось бы сказать, эустома это то растение, над которыми селекционеры активно работают. И появляется все больше и больше разных видов, разных оттенков. Есть там фиолетовые, желтые, медовые, оранжевые. И мне очень нравятся варианты сортов с каймой. Это очень необычно, красиво смотрится. Я это растение купила в обычном супермаркете за 2 евро. Стоит сказать, что оно, конечно, не очень большое, как видите. И сегодня я оказалась в том же супермаркете, обратила внимание на эти растения и удивилась, что уже горшок в разы больше, уже на скидке и уже стоит всего два с половиной евро. Я об этом сейчас вот вам покажу видео далее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и рассказать о своем опыте выращивания эустомы дома в горшке.